Привет! Давно не виделись. Ну, Но... кстати, Санек, мой новый оператор. Серега, мой водитель. Руслан, кто забыл. В общем, ребятки, я жив, я здоров. Я начинаю съемки. И достаточно интересная съемочка для вас подготовил Настоящая деревня призрак. Так что не забудьте поставить лайк налить печеньки и приятного просмотра. в 1933 году в эти места пригласили американцев для разработки залежей торфа. Кстати, именно поэтому в местности есть второе название Русская Америка. Поселков изначально было восемь, три из них разрушены во время второй мировой войны и восстановлены уже не были, осталось пять поселков. В каждом из них проживало от до 500 человек так как от Назии до первого поселка 5 километров а до последнего рабочего поселка номер 5 около 25 километров пешком не находишься да и торф доставлять надо было поэтому было построено депо и узкоколейная железная дорога во время войны так как и везде в ленинграде было очень плохо хотя по некоторым источникам торф добывали девушки добровольно ехавшие спасать окруженный город В 1980 году основной потребитель торфа была грез номер восемь но по Потом от торфа отказались и перешли, видимо, на какие-то другие источники энергии. Таким образом, то добыча торфа сократилась, движение по узкоколейке прекратилось. Жизнь в поселках затухла, а в 1997 году отменили пассажирское движение. Разработка торфа для нужд котельной и местного сельского хозяйства продолжалась вплоть до 2000 года. К октябрю 2001 жизнь в поселках остановилась полностью. Поселок номер 5 оказался отрезанным от большой земли. Правда, спустя некоторое время по ЖД насоби туда была проложена вполне сносная дорога. А сейчас мы посмотрим, что осталось от этих поселков и что сохранилось. А перед началом просмотра я попрошу вас подписаться на мой основной канал. Там мы проводим крутые стримы, общаемся, обсуждаем вышедшие видео. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте, там вы найдете крутые фоточки с походов. И поддержите канал на бусте. Туда я выкладываю очень интересные видео с походов именно для вас. Вы сможете увидеть все самое интересное самыми первыми. По традиции наливаем печеньки, готовим чай. Приятного просмотра. Смотри аккуратнее, значит, чтобы это... О, нету? Нет. нет. О, Тут подкручивалось да. эта фильма. А, он даже он вывозит. Четкая штука. Достай зажигалку. Она вряд что-то есть. Есть сжигалка, да? Посмотрим. Здравствуйте, заходим доктор. Да ждано не это мокая. Ничего себе Какой-то прям Американский Поселок ведь американский был Поэтому здесь полно Наверное всяких Иностранных штук Интересно, какого года? 91-92 года ПРО, Про 94-й Эксп 95-й Наверное срок годности его что какая люстра. Кстати, интересно, вот в этих местах есть иконы. Кажется, посуда осталась. Да. одежда что это ладушки политыздание 82 года. Была, наверное, какая-то фотография, но, это... скорее всего, просто Среди четырех плоскогорий. Вот за все время съемок не встречал двухэтажные дома. Просто на втором по уже что а второе, все обваливается. Ага. Фонарик достать. время на без 20 10 Круто. дом почти разваливается тут вот эта стена скоро рухнет сколько бутылок всяких электроника У нас третий год Каска строителя ну, тут уже все самое ценное тут уже вынесли. Главное не нырнуть. ...стоит 69 Здесь информация. есть угу. информация. зажили. есть. Сережа. 93 -го года. Блин, я даже помню вкус этого молока. Сухого. чаем сейчас сахар не унесли кстати сахар не имеет срока годности на сар красный томат так дата рождения шестого седьмого девяносто шестьдесят девятого года рождения никулин сергей сережа первый поселок Мать Никулина АС. Отец Никулин ТМ. Первая лента желудка. Аницидный гастрит. Может здесь доктор. Сахарный жил? диабет. Неплохой такой наборчик. Я за желудка. Аницидный гастрит. Сахарный диабет. Тоже Никулин? Нет, подожди, тут разные фамилии. Может здесь доктор жил? Ну, может, еще куча-куча-куча Либо здесь жил доктор, либо это было типа медпункта. Да. специальные карты арпетичных детей. Так, смотри, а, когда читаешь, вот да. так вот держа, да, чтобы камера. Но я на таком расстоянии не вижу, что-то а. написано. А, подсвечник, класс. Здоровье какое-нибудь, нет? Гимнастика для малышей. Шестьдесят шестого года. Мы еще поели ее немного. Ну и коляска лежит детская. это все под ногами, эта карта была Ланки разные. Что, сигареты полмал? Да. Фига себе. Я их уже давно не видел такие. Никулины были. <свят> Третью уже карту встречаю, Никулин. Считать ступеньки здесь по-любому, кто-то уже так делал. Петчуп видел какой? А? Кетчуп видел какой? Ага. Ничего себе. Там даже спички есть какой-то Древнего. Вот, Ничего себе. чашечка. Вот, используем. Четки что ли? Да-да-да. О! Глянь! Мишаня. Мне степ тут работает. Да. <силý> <силý> не, кстати, Час, сюда что не Да. Ч а сел? упал. Миша yeah. упал вот чашечком ой в смысле к ложкам чашечка кайф Деревья. бусы mm. оттуда прям бабушка пахнула <сх> запах из прошлого да. запах советского союза прям. вот вот вот процентов там совком запахло Диадемка, или гребешок, как называют тут делом? Гребешок-диадемка. <смех> <смех> чисто вот бабушки такие носили. Это, да. Что Дома. 2001 год. Да нет, ГОСТ. Подержи. А, тут яснички. А, что там, соль? бижутерия? Да. Ничего себе. Я думаю, что все Я думаю что... Я думаю, что да. Здесь точно не педянуты? Похоже немножко. Да, похоже на все Миша, у тебя получился 21 века. Да. Барабанщик, который свистит, барабанит свистит. Волочки всякие. мишаню Знаешь, куда мы не попали? Вот туда мы не попали Там дверь заблокирована Я пытался открыть, там открывается Так, она с той стороны Ну есть, да Это там, короче, этот А, подожди, вот еще комнаты здесь не было Скафан. Это, по-моему, кто-то сам шил. стеганный, Стяжки такие прям. Угу. вот за это говорил, что... Стеклянные игрушки. Рыбка. еще ещё одна висит. Кажется ли кто-то дома здесь не приведет? конечно. Не, не был. Фасотка. Глянь, кинескопа какой. Это прям старинный-старинный какой-то телек. Че себе? Это прям стекло такое. Ну, опять. Похоже на пятерку. Да, это счет да, по-моему. Миллиметров пять там. Знаешь, когда в экранам стыкает пальцем? Чтобы пиксели не побывали. Да, да, да. Тут вот есть какая-то? А. Увидим призраков, нет? Не знаю, но я не люблю смотреть Я так стараюсь забыть. Ага. -а. Интересно достать вот этот ой, он тяжелый. Мне кажется, это от него был кинескоп. Вот это. Каска, что ли? О, от люстры, кстати, с висюльками. Проклятая люстра. Ничего, он здоровый. Ладно. Рад. Блин, у нас столько у вебсы были, да, эти. 12. Это прям какой-то модненький. Странно, поселок американский был. Почему русские телевизоры Я рассчитывал вот импортную технику, найти старую. Аптечку видел? А. <главляющий> Баночки разные. Ничего ну, для печи. Упили ну, на вкус на Ножик такой складной, <главляющий> интересный. Уже не раскладной. Уже, да, уже все. Что, я его разложил. Теперь его не разложить, наверное. Кроволочек нужен? Чипал фото она есть. В следующий раз, когда один пойду снимать, конечно, нужно будет. Ну, это с Она не интересно, что-нибудь написано, типа крест красный. Ну, что-то висело, кстати, и мне вот эта краска просто облакившись. Интересная такая задумка. Кислота борная. Закинемся под язык. Так, ладно, шутки. Что такое? Ни хрена себе, вот и глазастый. Глянь, она как. Какие там такие количества, блин? Пойдем Я больше с тобой никуда не приеду. Охренеть. ну когда я палку соблю Охренеть. Это могла быть нога. Давай проверим, что он расколит. Охренеть. Вот так, друзья. Можно попасть. Так, бы и за что она должна цепляться там Там есть какой-нибудь крючок или что-нибудь такое? крючок есть, но что-то он как-то дотягивается подожди, а -а -а -а, подожди, подожди ой, не так вот Ага, ага, все, понял, понял а вторая сторона не опускается, ага Ну-ка. подожди, аккуратненько, аккуратненько пусть я полчаса разобрались как работать как Потихонечку, потихонечку потихонечку сейчас подожди подожди я фотик достану угу. я думаю она достаточно трюхлевая а давай, там бутылки есть? Серег, не видел? да стекло нужно? да, давай стекло должны гореть, по идее. Как думаешь, они еще рабочие? Я думаю, да. Что Попробуем? Делать? Да, конечно. Они под водой должны гореть. Ну, походные. Это чешкаш, это так понимаю. Угу. Угу. Зажигалка? Да, церлинговая зажигалка. А, как вкусненько это Слушай, на ну, этот дом, мне кажется, закрыт просто. Mm -hmm. Да, он замок висит. Икон охраняется. В смысле, он же был закрыт? А что написано? Yeah. Дом не заброшенный. Ждите пора. 60 оборотов. Дом не заброшенный, не ждите, пожалуйста, как нет? Если он не заброшенный, что с ним будут делать, интересно. Тут полы очень аккуратные. Они просто проваливаются. Сырость здесь такая. Сырости очень здесь воняет. Но. Ковры. Очень много ковров. это а нет, это нет туалет был лампочки какой где висят печь носки О, интересно что тут хозяева осталось информация. хорошего книга рыболова любителя горят да. а, перевод с финского девяносто четвертый год бременские музыканты <соспит> братья грим ла, -ла, -ла, -ла, ла много лет тому назад жил на свете мельник и был у мельника осел хороший осел умный сильный Долго работал, осел на мельнице, таскал на спине кули с мукой и вот, наконец, состарился. На, на войне, как на войне, а на войне, как на войне, а на войне, как на войне. Но я устал, окончен бой. Беру портфель и а Керосинка да? без стекла. Хожаю, стекло разбилось. Я устал, окончен бой, беру в портфель, иду домой. О, это что такое? Смотри, не провались. Да вот Есть люди, которые любили в книжках рисовать Вот и порисовал И пораскрашивал Класс Ты не плачь во скале В глубокой во тьме Выходи на свет Два... Кра... Дева краше нет Белолицая, ясноокая станом гибкая да высокая Очень ясные Горят молодо Плечи по плечам бегут кудри золота. На плече не тоскую, покажи, молодцу. Не плачь, не тоскую, покажи, молодцу. Дружку с сужен... дружку с дружку ряженому. Господи, как рыжий язык ломаный. Кассета. Что на кассете? По-моему, здесь Рамштайн. логотип брауштайна? Давай. Знаешь, я подумал, надо будет купить кассетный пловер, попробовать найти. И когда находим старые кассеты, попробовать воспроизводить а их есть. Ну, снова mm -hmm. будет доктор, да? Такая музыка была, музыкальная группа была игрушки. Стал... Заврь какие-то. Куча куча книг. Нужен транспорт? Да. Мне кажется, да. Надо будет купить просто плеер, такой старый магнитный поискать. У меня уже эти магнитова была, которая кассеты играла. Чего я слава было? Смотри, немножко каламбура. Сзади написано кли на книжке лев-задов. Тогда здесь должно, наверное, лев передов. только кассетка что это такое? Питарды. нифига себе круто! это что, Корсар, Корсар 3? Да. А, Ой, да. не стоит, чувак потому что там запал, который используется для того, чтобы эм, задерживать взрыв если он отсыреет, то он может очень быстро прогореть. Ну, прогореть в твоих руках вместе с руками, я имею в виду. Что еще пятак. Нет, Зажигалка. Наборчик. Наборчик рыболова. Нареешься. Открываем набор какой-то рыболовный снасти. Что написано? Таврия. Какой-то может, может. А, это от телевизора, короче, усилок. Трансформатор или трансвестит? Трансформатор. Да, да, да, это от телека. Ну, это, наверное, закрыт по-любому. Не? Нет? Добро пожаловать. Добро пожаловать. Да. Как говорится, волком. Ого, какой кувшин. Ну, нет. Слушай, там, по-моему, мечище. А самогон? Да. Yeah. Я вот и хочу узнать, подержи. По-моему, бензин. Ну да, только выдохшийся. Либо соляра. Там может быть этот керосин. Может, либо керосин. Ну, что вполне возможно. А, здесь что так есть? Костылей. Я думаю, здесь стоит что посмотреть. ну да такой не сильно заброшенный я сказал, а даже чё? можно в нем жить а, давай выйдем отсюда проветрим чуть, -чуть. Серега выйди отсюда проветрим чуть-чуть а потому что такой запах прелый я всегда проветриваю мало ли какая херня <связь> что есть что-нибудь интересное? Ну, такое. Баночки, всякие стаканочки. Значит, так заглядывал? Нет, пока еще нет. Слушай. Иконы. Даже мухи летают. Я думаю, что так стоит, блин, это ну, да. интересная вещь. Да, да, очень тяжелый осторожней, крыша течет mm. деревянные ложки, деревянные ложки нет то есть решки всякие даже чугунные плитание, размародеренные это вообще как обычно их в первую очередь растаскивают Еще с этими типа в виде код получи картинку интересно кто не так вообще делал анекдоты девятый год журнал такие чашечки Походу хозяйки дома. Mm. Есть фотография по ходу хозяйки дома. Mm. Yeah. Гагисты <голосы> в подставке. Поросенка. Пойдем фото заценишь. Mm. Да. Ого, вот ж половик. Mm. И погреб. Подожди, почему а, воистину воскрес Христос воскрес, воистину воскрес? Ага. Свеча? Да. Класс. И иконы еще. Подожди. Что По Это По-любому святая вода. Что-то пузырится, слушай. Вода обычно не пузырится. Угу. календарик 98 -го года но ну, этот календарь там я нашел 2009 -го года журнал mm -hmm. где-то в этом скорее всего году он заброшен был mm -hmm. что у нас тут повести ленинградских писателей там есть пила дружба смотри mm -hmm. вот Ходите за меня, шептал он шершавым ерево, ворочившим языком. Нет, любить тебя можно, но замуж нет. Она расстегнула его рубашку, прижалась к груди к груди и, и, и груди тихо, отрывисто засмеялась. А <смех> <Второго года>. он, <смех> Валя, сказал он дрогнувшим голосом, ты любишь его? Кого? Удивилась Валька. Чугреева. «Чудак ты, Леха!» Он встал, она встала, заслонив окно, пошла на ощупь к Лёшке. Он включил фонарик, «выключи!» — крикнула она. Он выключил и почувствовал, как ее рука скользнула по лицу, колени уперлись в, коле... а, в колени. «Колени уперлись в колени». Ой, старость, не в радость, а? Ой! Дашь фонарик? Тоже будешь залазить? Главное, здесь осторожно быть. Это же ведерко, да? Вещь есть интересное. Есть. Стипа прикольный, только еще одно поменьше есть. Ты снимаешь камеру, да? Да. Отлично. Еще одна поменьше есть. Сало. Здесь пускай. Бочки. Желюшки, полоски. А, да, лучше не стоит. Корыто, бутыля, кровать. А, -а, -а. забей. Есть бутыль под самогон. <свист> не совсем. А, здоровый. А, самогон. 50 литровый? Класс. О, так-то посветлее будет. А? Я говорю, так-то посветлее будет. Смотри там дальше, Серый, лучше не ходи. Нафиг. За а, замок, да? Здесь дома вообще удивительно. Такое достаточно посещаемое место. Но они почти не разграблены. Не так разграблены, как в нашем районе. Я думал, здесь будет намного хуже все. Лау! Привет! Вы че пришли, я вас не звал? Сосед, соль есть? Вы че, пришли, я вас не звал? Идите на Вы кто такие? Нет. Я вас не звал. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на. Не, пускай горит. Ну, догорай, пошли. Да. Зато тепло. Мясо серое доставай. Да. Давай, доставай. Чего? где Вот этот ручей. Его использовали, чтобы осушать Чтобы сюда все стекало Осушать Как они называются да? торфины Торфяные залежи а, назван В честь жены американцев которые основали эти пять деревень Называют ручей Марион Здравствуйте Здравствуйте А вы как тут живете постоянно? Да, постоянно а, Меня зовут Руслан, я журналист. Да. А, снимаем про ваши поселки а подскажите, сколько вообще здесь людей осталось жить? Сколько людей осталось жить? Да, вообще сколько вот на постоянную здесь шесть, живут? Шесть домов. Шесть домов? Да. А, а раньше вообще сколько было? Двадцать шесть. Ага, ясно. Раньше тут железная дорога была. Раньше вот эти бараки стояли. А. Да. Ясно, ясно. А чем вообще сейчас поселок живет? Как вообще живет? Продукты вам привозят? Никто ничего не приводит. Сами привозим. Сами привозят. Бросили вас, да, тут? Да, да какому тут нужны-то домов. А. а и никаких там медпунктов здесь ничего нету, ничего да? Ничего нету тут. А было раньше? Все было. И магазин был, и вот клуб был, вот он стоит. Танцевали, все их не пели. А -а -а. Сейчас уже не очень, да, поется. Сейчас дорогу будем делать. Рано пришли. Там <связано> заставили вас хоть нам кирпичей вот поносить. <связано> Знали бы, пришли чуть пораньше бы. <связано> <связано> вот. Там, а с какого сами-то? А, с Питера. И что, пешком пришли? <связано> а где <связано> сейчас же гриб? вас выпустил да. да там еще нормально еще нету гриппа Питера не переживайте не притащили слава богу Мишков отойди надо на три метра отойти мы сами отойдем а то у вас может быть свой гриб которого мы не готовы я знаю а как тут вообще свет я смотрю да есть все есть а, а чем? Mm. А продукты как берете? Да кого сами ездим за продуктами. По такой вот дороге? Да. А зимой как? И зимой. А вот остальные поселки, там четвертый, пятый. Там все да. Там вообще все брошено, да? Четвертый, пятый там никого. На третьем еще народ какой ну, у нас хоть свет есть. А... а там без света. Там без света, да. Ясно, ясно. Ну ладно, спасибо большое. До свидания. До свидания. Хорошо, мы заберем их обратно. И вы тоже. Спасибо. пока, -пока. Здесь жить можно. Я огорода вокруг не вижу. Что он кушает? Ну, Этот не похоже на прошлый. Какая улица? Это Упс. Смотрите, какой сайтильный. Интересный. где-то голова пингвина валяется ветра спрашивает а. ветра спрашивает мать где изволит пропадать али звезды воевал Али волны не гонял, али волны все гонял, и орла. А Какая бутылочка, ты глянь, уксус какой бутылочки. Впервые вижу такой бутылку уксуса. Улица, фонарь Календарик 70-го года а. Огонек Голова пингвина Нет, не голова пингвина Голова пингвина Обмотанная была изолентой Она была обмотана изолентой видимо раскололась но было жалко. Я... Ну, нельзя такой кусту выкидывать. Нужно синий жилет. синий Синей спасибо мир. Столько лет на её держала. Слышно. Теперь будет да. сидеть? Потом будет сидеть. Слушай, честно, это поживее будет. ли Какой-то литературы Умывальников начальника Нужно выходить. Очень много бутылок всяких. Осморочка. тетрадка, <с тетрадка, <с тетрадка. Конечно. Работа по математике ученицы первого класса Антонова Надя. Школа номер 510. Должен быть на полях написан год. нет? А, первый класс какой год? Торопилась. СМ. Что значит всегда вот значило СМ? Никогда я вот, не понимал, что значит СМ. Есть, кстати, оценка, а есть СМ. Спасибо за хорошую работу на участке. Помню всякие эти кораблики в первом классе рисовали. Ну вот, друзья, такой вот получился выпуск. Интересный. Деревня прям вот такая там, мистическая деревня, вымершая почти полностью. Никого почти не осталось здесь. там Буквально пару человек встретили. А, поэтому, друзья, ставим лайки, не забываем подписываться на канал. Также у меня есть свой личный канал, на котором вы можете подписаться. Там я провожу стримы. Также можно поддержать канал на Бусте. Ссылка будет в описании. И не забудьте подписаться в группу. Ссылка будет в описании. Туда будут выкладываться всякие фотки с походов. Ну, будет интересно что-то. Обязательно туда буду выкладывать. Вот. На Boosty вы увидите, что вы, у вас, если подпишетесь на меня на бусте то получите доступ к чату. Будет первыми новости, будете узнавать. Я туда буду какие-то эм, превьюшки выкладывать, короткие ролики, которые вот мы сегодня записывали, короткие ролики. Я уже выложу их завтра на бусте. И те, кто на меня подписан, там они обязательно это увидят самыми первыми. Вот. Поэтому ставим лайки, подписываемся, рассказываем друзьям. До новых встреч.